Приветствую вас на канале компании Радио Сила Сегодня мы расскажем вам о гарнитурах с воздуховодом Особенность данной конструкции в том, что звук от динамика расположенного вот здесь проходит в ухо по специальной силиконовой трубке Такие наушники относятся к гарнитурам скрытого ношения, так как их использование незаметно для окружающих. Эти гарнитуры очень удобны для охранных структур и для артистов выступающих на сцене. Итак, первая гарнитура GT30, довольно простая и имеет небольшую кнопку передачи, совмещенную с микрофоном и клипсой крепления. Также клипса присутствует и на самом динамике. Следующая модель GT31. Отличается от предыдущей лишь большей по размеру самой кнопкой, в которой также находится микрофон. Эти модели гарнитур двухпроводные, то есть кнопка с микрофоном расположена на отдельном от динамика проводе. GT-32 также относится к типу гарнитур скрытого ношения и имеет прозрачную силиконовую трубку. Микрофон совмещен с кнопкой передачи, которая имеет железную клипсу, но в отличие от предыдущей гарнитур, провод тут один. GT33 выделяется тем, что имеет три провода. Один идет на динамик с силиконовой трубкой, второй идет на петличный микрофон и третий на кнопку передачи, которая может фиксироваться на палец. При такой конфигурации можно управлять рацией, не поднимая рук. Нечто похожее мы видим и у гарнитуры GT40. Но здесь на микрофоне уже нет ветрозащиты в виде поролонового чехла, что делает его еще незаметнее. Кнопка передачи имеет выпуклую форму и зажимается в руке.